Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Причиной он назвал нелегитимные санкции и агрессивные высказывания руководителей ведущих стран НАТО в адрес нашей страны. «Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», сказал Путин. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. В стратегические силы сдерживания входят стратегические наступательные силы СНС и стратегические оборонительные силы СОС. Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы. Ядерные чемоданчики в России находятся у президента главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем.